Ч 못 скидывай Весь abdominal Прорейая Черт, иди Но что-то Как functions Черт, Максимум, да, что еще мы говорим? положили, буку, положили, соль положили. Но чего же не хватает? Может сакл? Блин, сакла нет. Да, ну, тогда все на я себе все Все, что еще не хватает? Как из как из пистолета? Пищуся, потому они какие-то странные. Да, ребята, а вы так, думаете будет, будет да, вкусно или нет? А ребята, что там? Мне слишком хорошо. Супик красный и вкусный. Ну <смех> ладно, давайте мы еще лещ. Лишь... знаю. Давай лискоса. Ну конечно, вкусно. Что за вопрос? Вообще. Ну буду